Загадки. Книга из серии «Стихи малышам». В этой книге собраны веселые загадки Екатерины Каргановой о животных. Нажимай на кнопочку снова и снова, слушай стихи и смотри, как мигают огоньки.